Добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Короткое видео информационное, которое вот, если бы, мне такую, если бы я знал эту информацию в свое время, я бы сэкономил немного денег. Гривен 400, вот, что военное положение, ну, скажем так, тоже деньги. Речь идет о продлении э, ключей э, электронно-цифровой подписи. Они могут, ну, квалифицированы, это у самозанятых адвокатов, у физических лиц, предприниматели, они могут быть, то есть квалифицирована электронная цифровая подпись. Я ей подписываю электронные документы, вхожу в какие-то документы, реестры, и так собираю информацию, с помощью этого реестры меня идентифицируют полностью и дают мне соответствующий пользовательский такой доступ, да, к той информации, которая мне нужна. Вот. электронный суд в том числе так вот у меня 1 апреля заканчивался и я этот э -э ну сертификат не выпускала ДИА, да, такое государственное предприятие и мне для того чтобы его продлить мне нужно было ехать через все эти блокпосты на там чуть ли не на, на левый берег ну, в общем в кафе сова может быть кто-то еще знает да в киеве ну, в общем э -э даже не куда-то в какое-то государственное учреждение чтобы продлить это ну, в общем, вот такие дела. При этом, это было 1 апреля, при этом в это время уже действовало постановление Кабинета министров от 17 марта 2020 года, номер 300, в котором вот название такое, «Некоторые вопросы обеспечения беспрерывного функционирования системы предоставления электронных доверительных услуг». Вот. Так вот, на время этого военного положения Предложение было подано Министерством цифровой трансформации, да, ну, скажем так, дия предприятия, и это Министерство, ну, как бы взаимосвязь у них очень тесная. Тем не менее, они дали предложение на том, что, э, ну, относительно того, что в соответствии части 3 статьи 22 и части второй статьи 24 Закона Украины о электронных доверительных услугах путем создания возможности автоматического формирования новых сертификатов ранее удостоверенных открытых ключей, то есть открывался сертификат, меня идентифицировали и он существовал, но так как он прекратил, допустим, действие, ну я вот забыл его время продлить, то такую возможность реализовать удаленно продлевать, так по моим данным выпустить ключ, дать, дать мне вот допустим новый сертификат загрузить сюда. Без, личной, без личного присутствия таких пользователей. Но нет, это же, я же говорю, предприятие государственная ДИЯ, сотрудник меня заставила через весь город ехать. Кроме того, я еще и оплатил э, ну, продление. Так вот, тут пункт второй был установить, что на период действия военного положения на территории Украины и в течение еще месяца дня его прекращения или отмены, формирование новых, ранее выпущенных. Ну, вот как в моем случае было. То есть, э, я не, не, не, не, не автоматически продлил, а новый пришлось формировать, потому что я, ну, срок прошел, и непонятно, что он работает, не работает, никакой не ни рассылки, ничего не было. Хотя DIA информационная технология, диджитализация, они могут мне отправить, у них есть телефон, email, они могут мне отправить пуш-уведомления через вот эту дию, да, они могут мне отправить на e-mail сообщение о том, что срок заканчивается, который, ну, я плачу за это, заканчивается срок, они могут предложить там перевыпустить, ну, то есть, коммуникация должна быть на высшем уровне. Нет, они ничего не сделали, я, естественно, пропустил этот срок, ну... Тем не менее. Поэтому у кого, может быть, подходит срок, заканчивается, имейте в виду, что существует такое постановление, согласно которого без вашего личного присутствия вам должны выпустить новый сертификат, ссылайтесь на него. Вот. Ну и в том числе, ну, вопрос оплаты, конечно, такой момент. Но я думаю, что можно и оплатить. Вот. Поэтому, тут четко, кстати, так не написано. Написано, мож, може здисниватися автоматично, без присутствия. Ну, автоматически это значит э, без оплаты. Потому что, э, ну, поймите, что автоматически это раз и перевыпустили. Но действия этих ключей, не платные, оплачивается срок действия. Это уже будет не автоматически. Вот, поэтому... Тут такой вопрос оплаты как-то не так четко сформулирован. Но я же говорю, я оплатил эти все, э, ну, срок действия. Но пришлось ехать. Понимаете? Вот такие вот дела. Э, имейте в виду. Эта информация, я же говорю, может вам сэкономить время, деньги. И при... обращайтесь к своим э, издателей этих ключей, назовем так, предприятия, которые выпускают, там их много, и налоговая выпускает, и какие-то есть частные структуры, и вот ДИА государственное предприятие. Думаю, что такая информация может быть полезна. Спасибо тем, кто подписывается.